Здравствуйте. Так, время, все, стоп. Молодцы. Все. На самом деле, спрашиваю, поставим. Майка. Ну не просто поставим. Я однако будет такой. Нафига Майка? Заправляем, не заправляем. Ребят, это не просто какая-то ретроградская ситуация, что так культурно, так красиво, так правильно. Что не без того. Мало того, что да, конечно же, есть базовая ситуация, что партнер, противник видит, что. Ниже пояса не бить. Но есть еще одна простая ситуация, когда для самого спортсмена, а именно, когда у тебя майка заправлена, то есть ты можешь трусы поднять на уровень нижнего ребра. То есть фактически это по уровню пупка. Талия возникает. Ну чуть ниже, это максимально, что ты можешь поднять трусы, натянуть. По нижнее ребро это по уровню пупка будет. Но когда у тебя майка заправлена в трусы, в, в, в штаны, Возникает не просто ощущение, и то, что ты знаешь, что у тебя калия все-таки есть, ты ее знаешь, что она у есть. У тебя происходит как бы то работая у зеркала, работая сам в себе группировки. У тебя происходит визуализация того, что у тебя локти находятся на уровне бедер. Ты стал к зеркалу, локти, группировки, все, ты нарабатываешь это положение. Есть понимание уровня бедра, уровня плеча. И когда майка висит, ну, ты куда-то локти. Визуально ты не видишь, ты знаешь, что у тебя здесь талия. Но визуализации этого нет. Ну, вот такой простой момент, который на самом деле работает для... Да неважно, какой спортсмен, просто и посмотрите, что ни один высококлассный боксер не работает. Майки, которая просто болтаются, что-то кросс может бежать, что-то, да и то. Всегда заправлен. Всегда... Даже когда заправляю, ощущение. Ты заправил, ты вздохнул, оп, ощущение тали, ощущение бедра, группировки возникает. Вот самое полное объяснение. Нафига майку заправлять? Пользуйтесь. На